check. Меня зовут Вика и помните в одном из своих видео я вам обещала, что в декабре, кроме пятничных видео, будут выходить еще и среди недели. Так вот, это то самое видео, поэтому подпишись на мой канал, поставь палец вверх, не забудь, кстати, нажать на колокольчик, чтобы смотреть мои видео первым. А в этом видео мы с вами поговорим и будем делать различные варианты упаковок подарков на Новый год, которые сможет сделать просто любой и каждый. Так что напишите мне в комментариях, хочешь ли ты от меня какой-нибудь новогодний конкурс и поехали! Но все, что нам понадобится для первой идеи, это втулка от туалетной бумаги и также любые средства для декора и украшения. Для начала вы все делаете так, как показано на видео, ну а потом уже вход вступает под вот вашей фантазии, вы украшаете так, как вы хотите. Для того, чтобы так называемая коробочка не открылась и не распахнулась после того, как мы положим подарок внутрь, мы завязываем на веревочку или бечевку. Ну а для следующей идеи нам понадобится распечатка домика, картон, ножницы, карандаш и клей. Для начала я нашу распечатку приклеиваю на картон, ссылка на нее будет внизу в описании. И вырезаю ее, ну а потом просто складываю так, как это показано на самой распечатке и приклеиваю ее. После этого я делаю поддон и все, наша коробочка готова. Jealousy, nothing we'll regret. You don't have to believe in Santa Claus to so know what's right to do. Fighting for a cause. Ну и для последней идеи нам понадобится коробочка от салфеток, а также упаковочная бумага, ножницы, клей, это все понятно. Для начала я отрезаю верхушку от нашей коробочки и обклеиваю ее бумагой, затем я обклеиваю верхнюю часть и все. Очень надеюсь, что тебе понравилось это видео, так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал. Напиши внизу в комментариях, хочешь ли ты от меня какой-нибудь новогодний конкурс. И да, напиши внизу в комментариях, понравилась ли тебе такая идея в видео среди недели. Люблю вас всех, сияйте, увидимся в следующем видео, пока!